Люди лица пролетают Исчезают города Ожидают Скоро тронет И курю О своем На посторонних Не смотрю Но сюжет Обыкновенный тронет путь. Если провожал военный. Хрупкая девочка на перроне Переживая, сжимает ладони А из окна в строгом лике отца Стрижены чум офицера юнца Хрупкая девочка на перроне Скоро, наверное, скоро тронет И унесет в незнакомую даль Вредность, верность Печаль, преданность, верность, скуи, печаль. И да вот с кошеталин курсачи, да да да да да. Отпуск первый отгулял застучи. Боезапас скорби неизмен. Одна, вновь одна. Вслед за ним нельзя уйти а целый год. Ах, как много ну еще бы ждать его! Вот. Наконец дела отпустят и примчит. На перроне, переживая, сжимает ладони А из окна в строгом лике отца Стрижены чуб офицера юнца а Хрупкая девочка на перроне Скоро, наверное, скоро тронет И унесет в незнакомую тайну преданность, верность, пуску и печаль Извинит меня, родная, вновь билет я все прекрасно понимаю, не секрет. Но ты все та же, прелесть, милость, взгляд смешной. Вот только чубчик мой покрылся редкой сединой. А помнишь так же? Хрупкая девочка на перроне Переживая, сжимала ладони А из окна в строгом лике отца Стриженный чуб офицера и церарь, а -а -а -а -а -а -а -а. Хрупкая девочка на перроне Скоро, наверное, скоро тронет И унесет незнакомую даль Преданность, верность, тоску и печаль Преданность, верность Ску и печаль, доску и печаль.